Оправки комбинированные, тип 2340, предназначен для крепления насадных торцовых фрез. Для установки шпиндель станка эти оправки имеют конус Морзе от 2 до 5, с резьбовым отверстием по оси, исполнение AE, по ГОСТу и DIN. С другой стороны оправка имеет цилиндрическую часть с проточкой под осевую шпонку. В комплекте имеется поводок тип 2380-206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 1. Применение этих оправок повышает универсальность имеющейся оснастки.